Всем добрый день! Мы в медиа-студии нашего форума «Окно возможностей». У меня в гостях Андрей Ковригин, директор по продажам системы быстрых платежей Национальной системы платежных а, карт. Правильно я назвал? Все верно. Все верно. Слушайте, скажите, пожалуйста, система быстрых платежей, которая... А, Совсем недавно, буквально сколько, месяца три назад ворвалась в нашу жизнь, вот так вот активно. Вот. Она стала уже востребована и популярна. Она может, наверное, нет, наверное, не может, мне кажется. Ну Как вы считаете, какие у нее перспективы по популярности, по внедрению? Ну, смотрите, я могу сказать, что это дни, пару месяцев назад она стала популярной. Здесь мы говорим, наверное, про СБП ну, в двух аспектах. Первый аспект – это переводы по номеру телефона, который уже действительно завоевал популярность и многие этим пользуются. А если говорить про c 2 вот как раз то, что для предпринимателей, оплата там вот, товаров, услуг через корпус, вот самое популярное, на самом деле он, э, про сценарий был запущен чуть меньше двух лет назад. И уже э, завоевал популярность среди маркетплейсов крупных, крупных компаний, э, а на данный момент завоевывает популярность среди малого среднего предпринимательства. Как раз э, наше э, действие, активность нацелены на то, чтобы предприниматели знали, что СБП – это не только переводы по номеру телефона, что это удобно оплачивать уже в моменте, когда вы забыли карту с собой, а у вас всегда под рукой есть смартфон. Даже переходя между комнатами, не знаю, может быть, у вас тоже самое есть. Я всегда с собой смартфон беру. Я всегда на связи. Ну, да? Безусловно. Слушайте, вы знаете, я себе скачал приложение СБП. Это правильное приложение? Вот это, так да, все называется? верно, SBP. SBP да. Здесь у меня есть, смотрите, сразу вопрос. Да. Наверху написано, ваши банки, почему-то ну не мой основной банк. А потом дальше перечень. Все банки. И идет там русский стандарт, банки Екатеринбург. Да. А я, вот, например, пользуюсь тремя основными. Тиньков, Альфа и Точка. Uh -huh. вот. А их здесь нет. Как вот мне разобраться? Все очень просто. СБП сейчас набирает обороты и популярность. И сейчас действительно это приложение, которое нацелено на выравнивание клиентского пути, чтобы предоставить удобство клиенту. Одно приложение, привязывайте счет и расплачивайтесь во всех местах, где принимается СБП. То есть я могу привязать свой счет к этой системе? Конечно. На данный момент, возвращаясь к вашему вопросу, почему нет ваших банков. Банки, они сейчас на своей стороне дорабатывают свои системы для того, чтобы встроиться в СБП. Потребуется немножко сейчас времени и все банки, система значимые банки и другие полноценно будут туда встроены и у вас такая появится возможность. Немножко нужно будет просто подождать. Ну супер, а сколько подождать? Я думаю, что порядка у нас ну в течение пару месяцев появятся mm -hmm. все банки. Андрей, знаете, еще вот какой вопрос. И меньше. Я, да, я вначале, конечно, сказал, что система входит буквально недавно. Это я просто по себе, конечно, да, да, конечно. скажу. Но, конечно. Но mm -hmm. знаете, я тоже начал тестировать эту систему где-то год назад там, в разных регионах России. Там и в Сочи, и в Москве, и uh -huh. в Петербурге. Вот. И вдруг, знаете, оказалось, что многие банки, ну, мне так как обывателю показалось, что многие банки автоматически переключили физлиц, на то, чтобы вот система быстрых платежей, исходящие платежи, uh -huh. у них работали, uh -huh. а Сбербанк этого не сделал. И получилось, что огромное количество физических лиц, ну и самозанятых, которые на Сбере сидят uh -huh. вот, и принимают платежи, я им плачу, и получается, я еще плачу комиссию. Uh -huh. А люди не в курсе, как же так, собственно говоря. А там идет комиссия, с каждого платежа там 70%. 100 рублей, я всех хожу, учу, слушайте, там надо пролистать в Сбербанке вниз. Почему Сбербанк не сделает автоматически? Ну, во-первых. в курсе, как... да, этой ситуации, нет? Да, мы в курсе этой ситуации. Угу. Во-первых, хотелось бы сказать спасибо. Да? Это у нас, как вы знаете, адвокаты, которые ходят по рынку и рассказывают про СБП. Дополнительно. Я подключил, слушайте, человек 30, наверное. Но вот видите, каждый подключит по 30 человек, это уже все население Российской Федерации практически возможно воспользоваться по СБП. Это нюанс, который у банка действительно у Сбербанка существует. Но на данный момент мы работаем с коллегами. И, и я думаю, что этот процесс упростится в ближайшее время, и такой ну, так сказать, загвоздки ее просто не будет. Да, да, загвоздка такая немножко интересная получается. А, слушайте, сколько сейчас человек подключено в России к СБП? А, уникальных, ну вот смотрите, да, давайте тоже там разделять. Если мы говорим про C2C, уже переводы, да, это порядка 52 миллионов уникальных пользователей, угу. уникальных. Если мы говорим про бизнес, а у меня там мы сегодня про это, про C2B2C, про то на данный момент уже, наверное, больше 10 миллионов уникальных uh -huh. тоже uh -huh. воспользовались. И при этом я хочу сделать большой такой нюанс. Это без какой-либо рекламы, без какого-либо продвижения. Вот если мы говорим массово, вот буквально только там вот с 15 мая вы увидите, там можете увидеть в YouTube ролики а, про то, что как мы рассказываем, что СБП это не только переводы по номеру телефона. А люди это видят они это наблюдают, им это интересно, да, это новый способ. И сами делают первую операцию, а где-то компания показывает оплатите по СБП и там, например, получите что-то uh -huh, да, за, что, uh -huh. за то, что за новый способ оплаты. Поэтому э, популярность набирает. Мы видим, что это растет в таком хорошем процентном соотношении от месяца к месяцу. И, э, и будем в последующем рассказывать, делиться вот, на таких мероприятиях, на форумах, как это все будет развиваться. Андрей, как вы считаете, система СБП, она географически э, ограничена или все-таки у нее есть ресурс для выхода за пределы страны? Мы сейчас сосредоточены на работу с Российской Федерацией, с представителями бизнеса. Это первоочередная, это первоочередная тема. Это первоочередная, конечно, да. потому что мы видим, во-первых, и потребность, и ситуация, и нужны разные инструменты. Вот здесь мы в ближайшее время сосредоточены на этом сегменте, угу. а дальше будет видно. А с, со странами СНГ это как-то коррелируется? Мы, вот еще раз повторюсь, что мы пока сосредоточены пока на, на России, дальше будет видно. И у вас вот была тут история, я не да. все подряд смог услышать, что 0% эквайринг, это что за предложение? Да, друзья, uh, хотелось бы да, еще раз так uh, особенно подчеркнуть, для предпринимателей, для малого и среднего бизнеса до 1 июля этого года действует uh -huh. государственная программа по обнулению комиссии. Как uh -huh. это работает? Я как предприниматель я подключаю СБП, я вхожу в сегмент малого и среднего /э бизнеса. Uh, я плачу комиссию. Да, действительно, в течение месяца я плачу комиссию за то, что люди приходят и оплачивают по СБП. Но по истечении этого срока я как предприниматель ничего делать не буду. Я прихожу просто в свой банк, говорю, да, я подключился, и банк мне, который подключился, эту комиссию, которую я оплатил в прошлом периоде, возвращает. Mm -hmm. То есть госпрограмма, которая позволяет вернуть комиссию за оплату по СБП и тем самым для предпринимателя Прием средств через нашу систему является нулевым. Через какой период идет возврат? Месяц. вот Месяц проходит, еще примерно где-то месяц требуется на то, чтобы сделать. То есть, 0. условно говоря, я открыл себе интернет-магазин, да. продаю там картины, допустим, какие-нибудь красивые. Вот. А у меня там, значит, есть предложение от моего, ну допустим, банка Т. Да. Вот. Я Например. подключился к его эквайрингу, и мне нужен какой-то оператор. Uh, нет, вы приходите в банк, вы подписываете доп. соглашение. Давайте по процессу, наверное, Давайте, я да Я предприниматель, а, хочу открыть возможность принимать по СБП. Я прихожу в свой банк, где у меня открыт расчетный счет. Я да. говорю, изъявляю желание, uh -huh. подписываю доп. соглашение или договор в зависимости а, там, от банка, у каждого по-разному. Uh -huh. Но Процесс примерно такой, в самом начале одинаковый. Коллеги из банка интересуются, какой у меня бизнес и где я хочу, на каком канале я хочу принимать средства. Это может быть сайт, это может быть мобильная версия, это может быть оффлайн причек например, да, или ресторанный бизнес. После этого они мне уже ориентируют и показывают, как это правильно сделать. Если у меня, например, есть кассовое ПО, да, то они мне предлагают сделать интеграцию. Uh -huh. Там канал, когда информация между банком и моим кассовое ПО будет моментально осуществляться, и я буду получать информацию о платеже, что деньги пришли и статус. А, те, тем самым после этого, если необходима интеграция, она производится. Если нет, то банк может дать статический QR-код, там без суммы или, например, суммы, в течение нескольких часов. И я смогу уже сегодня принимать средства уже к себе. Все очень просто. Ну, супер. А по истечении этого срока, когда проходит месяц, банк подает документы определенной организации на подсчет комиссии, которые необходимо вернуть всем своим клиентам, вы потом получите, я получу там свою mm -hmm. возврат своих комиссий, которые были оплачены за СБП. Mm -hmm. Андрей, вот давайте еще так сделаем. Смотрите, да. Давайте, как бы завершая наш разговор, хорошая и плохая новость всегда же есть и та сторона, и другая. Какую хорошую новость, вот сейчас ключевую, мы могли бы, вы могли бы озвучить о, о аудитории, и, ну и, соответственно, очень хорошую. Хорошая новость. Давайте с плохой начнем. С плохой? Я не люблю это плохую новость, такая особенная новость. Особенная новость. Не все физические лица знают про того, что можно платить по СБП. Ну, как с ней работать. Клиентский путь другой. да. Нужно обучать или рассказывать. Uh -huh. Это особенность, с которой мы будем все вместе э, ну, скажем, не преодолевать, а рассказывать, показывать рынку, как uh -huh. это делается. Это вот тот нюанс, с которым мы будем все э, работать вместе. А хорошая новость, э, какая хорошая новость? Ну, для предпринимателя принимать за 0 рублей комиссии, вот это отличная новость. Это отличная новость. Давайте глянем, есть ли у нас сейчас вопросы в чате по да. поводу вашей темы. И если… так, угу, угу. интересует… Вопрос записи. Вот все хотят пересмотреть и узнать, как там подробности. Еще раз сделать пометки. Да, в основном, я думаю, что вы настолько все детально рассказали сейчас о процессе, что вопросов нет. Ну что ж, Андрей, супер, успеха нашей национальной системе платежей. Спасибо. спасибо, спасибо.